Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Как вы уже знаете, звезды не только светят и греют. Они производят все химические элементы, благодаря которым появилось множество объектов космоса, в том числе наша Земля и жизнь на ней. А происходит это в термоядерных котлах звезд. Именно здесь, в ядре звезды, по мере повышения температуры и давления, сталкиваются все более легкие ядра и образуются все более и более тяжелые атомные ядра. Ученые называют такую цепочку ядерных реакций «нуклеосинтезом», от латинского нуклеос – «ядро», «синтез» соединения. Мы наблюдали уже несколько звеньев этой цепочки. Это образование гелия при столкновении ядер водорода. Такой процесс происходит во всех звездах, пока они находятся в стабильном состоянии. Но когда запас водорода заканчивается, реакции будут протекать по-разному, и зависит это от размеров звезды. Вы видели, что происходит в звезде средней величины, как наше Солнце, на стадии красного гиганта? Там начинает гореть гели! И что образуется в результате столкновения ядер келия? Образуется углерод. Совершенно верно. Это элемент номер 6, который имеет в ядре атома уже 6 протонов. Кроме того, образуется немного других элементов. Но для продолжения термоядерной реакции массы звезды средней величины не хватает. Гравитация сжимает звезду на месте красного гиганта в конечном итоге остается белый карлик. Зато в гигантской звезде, которая в 10 и более раз превышает массу Солнца, цепочка ядерных реакций продолжается. Гигантские звезды, как вы знаете, не становятся белыми карликами. После образования углерода синтез в них продолжается. В массивной звезде начинает гореть углерод. Углерод становится топливом для звезды? Да, совершенно верно. Ядро звезды при этом сжимается еще больше, давление и температура повышаются, реакции ускоряются так, что начинает появляться один элемент за другим, по мере сгорания одного элемента возникает новый и образуются все более и более тяжелые элементы. Получается нечто вроде матрешки или сферического слоенного пирога. Сначала углерод превращается в неон при температуре около миллиарда градусов. Затем неон превращается в кислород. Кислород в кремний, а при температуре 3 миллиарда градусов – кремний превращается в железо. Железо находится в таблице Меделеева под номером 26. Что это означает? Что в его ядре содержится 26 протонов. От водорода, в котором был всего один протон, нуклеосинтез привел в гигантской звезде к образованию железа. Обратите внимание, как ускоряется процесс нуклеосинтеза. Звезда в 25 раз массивнее Солнца истощает водород в своем ядре за несколько десятков миллионов лет. Гель она будет сжигать в течение полумиллиона лет, углерод в течение 600 лет, кислород в течение 6 месяцев, а кремний в течение одного дня. К концу своего существования такая звезда похожа на луковицу, в разных слоях которой продолжаются реакции горения. Во внешних слоях горят остатки водорода, затем идет слой гелия, дальше углерод, кислород, кремний, а в центре – железное ядро. Такое горение поддерживает жизнь звезды на конечной стадии ее эволюции. Все химические элементы, вплоть до железа, из которых состоит Вселенная, образовались именно в результате нуклеосинтеза в недрах умирающих гигантов. Все эти элементы – основные строительные материалы Вселенной, но они пока заключены внутри гигантской звезды. Мы видели в ходе нашего путешествия гигантские звезды, и вы знаете, как заканчивается жизнь гигантов. Они взрываются, как сверхновые. Совершенно верно. А теперь разберемся, почему это происходит и ключом, который может выпустить элементы из гигантской звезды, является железо. Это последний химический элемент, который образуется в ходе этой реакции. Железо – это предел, оно не может служить топливом для дальнейшей реакции ядерного синтеза. Массивная звезда Постепенно накапливает внутри себя железное ядро, которое начинает остывать. Стабильность звезды нарушается, ведь именно термоядерная реакция обеспечивала ее энергетическое равновесие. Гигантская звезда обречена. Гравитация начинает брать вверх. По мере того, как ядро уменьшается, а его плотность увеличивается, накапливается огромное количество энергии. 10 миллионов лет может уйти у звезды, чтобы стать сверхновой. Но последняя фаза протекает очень быстро. За доли секунды ядро сжимается в сотни раз до 20 километров в диаметре. И в какой-то момент ядро уже не может удерживаться от дальнейшего коллапса. Полная гравитация приводит к разрушению ядра. И вот теперь звезда взрывается. Она схлопывается, как воздушный шарик. Все вещество словно падает внутрь, а затем взрывается и под действием ударных волн разлетается во все стороны во время вспышки сверхновой. Внешние слои звезды разлетаются в пространстве на скорости в десятки тысяч километров в секунду, разбрасывая химические элементы по Вселенной, которые образовались на этом этапе до железа включительно. А как же другие химические элементы? Разве они появились не в звездах? Об этом мы поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Пока.